Всем привет! Вы на телеканале Тыковка ТВ и сегодня я снимаю вторую серию, серию сериала My Little Pony, которая будет называться Подготовка ко дню рождения и празднование день рождения. Первая часть. Доченька, а что, что, что, что, что, что, что, что? что, ай, ой, просили забыть, что мама случилось, что, что, что, что? что, случилось? А ты не помнишь, какой сегодня день? А, да, конечно, у Муси день рождения, у Муси день рождения. Да нет же, у тебя один день... ой, у тебя день рождения, да? Правда? Конечно. Иди возьми свои очки и быстрее э, мойся, надевай халат, э, потом переодевайся. Я тебе подарю подарок. Ура! Я пошла омыться. Ну вот, я помылась. Так, теперь надо мне. Э, Что мне надо было делать? Так, кошку покормила. Так, где мой завтрак? элизабет Елизабет, ты тоже не покушал, на? Молодец. Так, теперь надо переодеться. Сейчас пойду переодеваться. Ну вот, все, я готова, мама, мама, мы готовы. Да, доченька, в связи с тем, что у тебя день рождения, нам надо подготовиться, так как тебе э, скоро придут подружки. Но перед этим я хотела тебе подарить твой подарок. Хм, какой подарок? Что-то я не помню, чтобы я просила тебя что-нибудь дарить. А, помню, юбочку для моей Элизабет. Нет, юбочку, к сожалению, я не нашла, но я как найду, сразу тебе подарю, хорошо? Да, мама, а это тебе новая подружка. Новая подружка? Хм, тоже это. Сейчас. С днем рождения, доченька. Посмотри. Ой, это принцесса Луна. Новая подруга. А, принцесса Луна. Ой, она падает. Вау, все правильно. Она такая красивая. Прям как я ее и себе представляла. Она даже красивая. Вау. Спасибо, мамочка. Пожалуйста. Какая красивая. Но она тоже не кушала. Пойдем покушаем, Луна. Луна, познакомься. Это Элизабет. Элизабет, познакомься, это Луна. Ну ладно, я буду играть. Нет, нет, нет. Пойдем-ка в магазин. Надо прикупить вкусняшек. Ведь те подружки придут, верно? Да, мамуля, верно. Ну ладно, девочки, вы пока постражите домик и подружитесь. А может я возьму их? Пожалуйста. Ну я не знаю. Ну ладно, возьми, только одну. Одну. Луну возьму. Луну? Да, она будет со мной. Хорошо. А Элизабет, да, Элизабет будет тут. Ну Хорошо. Только ты ее не забывай, наш твоя лучшая подруга. Ладно, ладно, все, пошли. Мы в магазине пони. Круто, да, круто. Пойдем, мам, быстрее набирать. Луна поможет. Хорошо. Здравствуйте, а вам не нужна будет э, корзинка или пакетик? Нет, спасибо. Хорошо. Та -та -та -та может, мы возьмем сижу, пакетик? Да, мы возьмем пакет. А. О, пакет. Так, что же мне взять? А, мамочка, набор резинок. Можно возьму? Да, мили. Ура, набор резинок. Так, этот пакетик я сама набираю. И еще мне будет помогать Луна. Да, Луна? Конечно. Ну ладно, а я пока что-нибудь другое наберу для дома. Да. Так, что же тут продается? Так, посмотрим, посмотрим, посмотрим. Так, а вот молоко. О, рыбка для кошки. Молока возьму. Потом кулинарную ножку пожарю. Ливерная колбаска. Банан, все, больше ничего. А, нет. Она очень хотела попробовать, и на нас возьму. Так, дочь я взяла, а ты. Нет, мы еще выбираем. Так, давай. Постой, здесь я и наберу нам. Так, пряничный домик. Ну, не знаю, как подружки. Они вроде не любят. Вот так и я тоже не люблю. Нет, пряничный домик мы не возьмем. Мы возьмем варенье. Вот этот капкейк и.. Так, ладно, возьму еще и тортик. Все, мамочка. Господи, мы, кажется, весь магазин взяли. А это ничего такого, что мы весь магазин взяли? Ничего. Ладно, идите на кассу. А это пони вы у нас взяли? Нет, нет, это наши пони. Да, Луна, постой, пожалуйста, здесь. Хорошо? Хорошо. Так, вот это все ваше. Ой. Теперь что-то упало. Ладно, ничего. Ладно, пробейте нам это все. Пони наше. Мы ее купили в другом магазине. Хорошо. Вздык. Вздык. Вздык. Вздык. Вздык. Вздык, вздык. Вздык. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Так. Положите нам это все, пожалуйста, в пакетики. В пакетики. Об... Ну ладно, дочка. Пошли домой. <клёх> Там а, мы с тобой позвоним твоим подружкам, и они придут к тебе в гости. И всем пока. Вы были на телеканале Тековка и это закончилось... Первая часть сериала Мальталпони, второй серии, которая называется Подготовка к дню рождения и исправление день рождения. Всем пока, пока, пока.